Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня поговорить с вами о таком прекрасном продукте, как колбаса. Это нынче достаточно модная история, колбаса ручная, как ее называют, крафтовая. Вот сегодня мы поговорим, пожалуй, о составе колбасы. Я покажу вам, как делается эта колбаса. Мы сделаем из одного фарша три вида колбасы. И рассмотрим также, что же туда входит. И начну я с самого-самого э, такого ингредиента, который все ругают и кричат. Ой, нитритная соль, нитритная соль. Да, у нас в колбасе будет нитритная соль. Если мы вспомним историю, то в Древнем Риме э, проводились пиры, и тогда уже существовали колбасы. Так вот, первое отравление бутулизмом были получены от колбасы под названием «батулум». В общем-то, времена шли, батулизмом продолжали травиться, и в какой-то момент люди нашли панацею, называлась она селитра. Стали добавлять селитру, батулизм исчез. На сегодняшний день вместо селитры добавляют нитритную соль. А что же она действует и для чего она нужна? Ну, первое, как я уже сказал – Нитритная соль нужна для того, чтобы прибить штаммы батулизма, для того, чтобы колбаса получила тот самый розовый оттенок, начинает работать миоглобин, колбаса краснеет. И самое главное, если вы отварите кусок мяса, он у вас будет пахнуть вареным мясом. Но если вы используете нитритную соль, то будет образовываться тот самый вкус ветчинности. Поэтому вот нитритная соль – это та штука, которая отвечает за пищевую безопасность, которую, в общем-то, мы должны в обязательном порядке соблюдать. Следующий ингредиент – фосфаты. Для чего фосфаты? Они также являются комплексной добавкой в колбасу, тоже не бойтесь. Фосфаты у нас, в общем-то, в жизни присутствуют. Мы вообще состоим из химических элементов. Если вы возьмете в интернете, посмотрите яблоко в Е, вы себе не представляете, там порядка 20 или 30 ешек будет. Поэтому фосфат, фосфат присутствует в мясе уже в течение 3-4 часов после забоя. Вот, потом он распадается. И, в общем-то, за что он отвечает? Отвечает в первую очередь за связку белка, жира и влаги. Посмотрите, что творится. Достаточно часто делают колбасу. Ну как, взяли фарш, намесили туда специи каких-то, соли добавили, засунули в кишку, пожарили. Опа! А у нас на выходе при разрезе получается вот такая вот крошка, как гречка белковая. И отдельно вытекает жирная водичка. Это называется бульонный жировой отек. Страшный сон колбасника. Так вот, фосфат связывает белок, жир и влагу. Также он отвечает за антикислительные процессы в жиру, которые происходят, и в общем-то увеличивает срок хранения у колбасы. И еще один момент. Если мясо, мы же не знаем, какое мы сырье покупаем в магазине, если вдруг мясо вам попалось по рукам ПСЕ. В общем-то, оно достаточно мягкое, вялое, влага от него отходит. То фосфат как раз та самая панацея, которая поможет сделать замечательную колбасу. Третий ингредиент – это специи. Вы, конечно, можете составлять для колбас специи сами. Но я бы рекомендовал все-таки использовать заводские специи. Они есть как специализированные для колбас. А так, в общем-то, и крупнофракционные в виде сушеного чеснока, сушеного лука, паприки и прочее, прочее. Вот. Какую же колбасу мы будем сегодня делать? Я сделаю из одного фарша ветчину. Сделаю, ну, условно говоря, я не люблю вот это вот название, работать по рецептам. Вайсфорст. Нет, назовем это белыми колбасками. И сделаю так называемые кнаки. Колбаску, которую откусываешь. она хрустит, лопается, из нее течет жирок, она сочная. Что, приступим? Для этого мне потребуется мясо и аппаратура. Крибли-крабли-бумс, появилось мясо. Значит, здесь у меня свиная лопатка, которую я предварительно Порезал на такие куски, в чтобы к съемкам быть готовым. Сделал предпосылку. Я взял 16 граммов соли, точнее не соли, а посолочной смеси, в которой 10 граммов нитритной соли и 6 граммов обычной поваренной. Замесил, порезал мясо, хорошо-хорошо промесил и убрал в холодильник на пару дней. То же самое я проделал с говядиной. Взял мякоть, мне предоставили шикарную вырезку. Точно так же порезал вот на такие пластиночки и засолил точно так же на два дня в холодильник. Сейчас вот из этого фарша это будет основа. Будем делать те самые три вида колбас. Не требуется. 2 килограмма. Включайся. Потребуется 2 килограмма свиной лопатки. Отвешиваем. Вот. 2 килограмма. Эту я убираю в сторону. Это у меня будут так называемые вкладыши в ветчине. У меня есть вот такой замечательный агрегат который называется робот который и сейчас я на нем сделаю рубленый фарш так, сделаю так, половину на половину загрузку так. и в пульсирующем режиме Рублю. Еще можно оборотиков прибавить, чем удобным. Оборотов прижал. О, совсем другой коленкор. Вам скажу так, мясорубку бы я дольше мыл. Вот у меня получился вот такой рубленый фарш. Ветчина у нас будет рубленая, фарш тоже рубленая. Поехали. Тик, тик. Зверюга. Просто зверюга. И оставшийся фарш туда же. фарш у меня получился и сейчас мне надо будет этот фарш смешать с говядиной это будет рубленая ветчина рубленая ветчина свиноговяжья такое длинное название но естся гораздо быстрее чем произносится добавляю говядину даже если я сейчас вот так ее приготовлю, не добавляя никаких специй, у меня будет изумительный аромат. Почему? Потому что, как помним, нитритная соль дает усвеченности. Но, тем не менее, тоже отменял специи. 2 килограмма свинины и 1 килограмм, 1 треть, и 1 килограмм говядины. Соответственно, 3 килограмма. Специи у меня идут из расчета 10 граммов на килограмм. Считаем мне нужно 30 граммов специй. Поехали. Так, фактически попал. Что теперь мне нужно? Мне нужна страховка, чтобы у меня не было бульона жирового отека. Для этого я буду использовать тот самый фосфат, о котором я в начале э, мастер-класса рассказал. Мне потребуется 3 грамма на килограмм. Соответственно, 9 граммов фосфата. Если я вот такую небольшую дозу засыплю сюда, я вам сразу скажу, он скомкуется и слипнется. Поэтому добавляю немножко воды. Не стесняюсь, прямо пальцем промешаю, чтобы чувствовать кусочки, которые могут не раствориться. Конечно, можете ложечкой, но я в перчатках. У меня термообработка. Все, мешаю. Вот здесь еще один такой момент. Как и что замешивать. На многих форумах пишут, и добавьте желатинчика, мясо не склеится, ой, ой, и прочее, прочее. Ребята, мясо склеится, если вы выбьете из этого мяса белок. Вот сейчас я буду его месить, как тесто. И у меня в итоге у мяса появятся вот такие вот белые волоконцы. Если мы вспомним ту же кюфту, тот же люля-кебаб, вспомните, либо об стол, либо ножами выбивается вот этот самый белок который потом как клей как цемент держит эти кусочки мяса поэтому не стесняемся если у вас небольшой объем это абсолютно спокойно делается руками если у вас объем уже там 20-30 килограмм ну тут бог в помощь заводите фаршемес. Штука хорошая, тем более учитывайте, что с мясом вы работаете прямо из холодильника. Температура ну, порядка плюс 4 максимум. Соответственно, много вы не замесите. 10 килограммов это уже так. Ручки мерзнут-мерзнут. Не стесняемся. Вымешиваем. Чем лучше вымесить? тем колбаса будет более монолитный вот здесь но ну, тут уже как говорится опытная чуйка мне подсказывает надо добавить воды мясо неплохое соответственно я могу добавить воды сколько добавлять больше 100 граммов на килограмм ну я бы не добавлял а... ну давайте... Посмотрим, сколько у меня здесь. Здесь у меня 300 миллилитров. Соответственно, я могу всю эту воду сюда плюхнуть. Но мне надо же учесть, что здесь еще соли не хватает. Поэтому э, на 300 миллиграмм я пересчитаю соль. Из расчета, можно как килограмм считать. Э, 0,3 килограмма на 16 граммов соли. Что у нас там получается? 1,3-6 ну, граммов 5 соли надо. И добавляю по воду и все так же вымешиваю обязательно смотрите чтобы куски говядины не сбивались вместе в одну кучу и распределялись равномерно по фаршу теперь посмотрим на те самые белковые ниточки, вот видите, я тяну фарш, тяну, и вот те самые ниточки. Но это, конечно, неправильное название, белковая нить, ну, так проще назвать. Вот, фарш тянется, мясо тянется, белок тянется. Все, фарш готов. Дальше я могу приступать к набивке. Прежде чем поместить э, получившийся у меня фарш э, в колбасный шприц, я подготовлю оболочку. Оболочка у меня будет коллагеновая, калибром 80. Подготовка очень простая. Просто смочить в воде, запустить немножко воды вовнутрь. В общем-то она готова. Шприц у меня будет работать на весу. Я немножко подготовлю оболочку, я завяжу один краешек.